Меня иногда спрашивают, а когда пересадить растение в больший горшок? Это очень хороший вопрос и обязательно нужно следить, чтобы растение вовремя пересадить в больший горшок. А есть еще категория людей, которые не парятся с размером горшка и вообще не понимают, зачем это нужно. Посадят в большой горшок диаметром на 12, где-то вот такой диаметр горшка, маленький череночек с неразвитой корневой и все нормально, а потом не понимают, что с растением происходит, что ему не нравится, потому что не подходит объем горшка. А есть еще такая категория людей, которые тоже не парятся, посадили растение в горшочек, и как там корневая система, развивается, не развивается, листики живут, листики растут и все хорошо. А нужно ли грунт добавлять под корни? Нужно ли растению увеличить объем горшка? У многих вообще это не волнует. Бывает, из горшка растение вынес, а там сплошные корни земли почти нет и все аж замотано. Не знаю, что с корневой и делать потом, как ее разъединять, разъединять ли вообще. Ну, а теперь ближе к делу. Когда же пересадить? Растение больше горшок. Покажу на примере маранты. Маранта Beauty King очень красивая. Маранты это два материнских листочка. Уже пошла деточка. Вот она, ее видно. Теперь я корневой. Смотрите, корневая уже заполнила весь низ стакана. Находится уже не в грунте, а в дренаже. Обязательно следите, чтобы корни растения не располагались в дренажит, тем более если это керамзит. Керамзит он холодный, вбирает в себя влагу, и растению совсем будет некомфортно в таких условиях. В данном случае у меня пенопластовые кусочки. Они отталкивают воду, мягкие сами по себе, не царапают корни и не становятся холодными. Но это все равно для растения уже край. Его давно нужно было пересадить, потому что корни располагаются не в грунте. И именно когда такая картина, корешочки по всему стакану или горшочку расположились уже внизу или заматываются по кругу стакана или горшка, то обязательно меняйте горшок на больший. Например, для этого стаканчика да, я выберу вот такой горшочек. Он пошире, большой горшок еще ему рано, также на 12 его сажать не надо. И когда пройдет время, может быть год, опять вынимаем землю, то есть растение с грунтом и смотрим корневую. Если корневая опять хорошо развилась, то горшочек выбираем еще больший. А в принципе все. Жду вас в следующем видео. Пока!